Друзья, всем привет! Дональд Трамп или Джо Байден? Джо Байден или Дональд Трамп? Этот насущный вопрос волнует всех на протяжении уже нескольких дней. И я боюсь с вами, ребята, что мы не узнаем на него ответ, как минимум, до Рождества Католического. А почему вы увидите в самом конце ролика. Друзья, пожалуйста, не забывайте подписываться на канал и включать колокольчик. И если вам интересно э, знать о жизни США из первых уст, не, не стесняйтесь выражать свое мнение лайками или дизлайками под этим видео. Но мы сегодня говорим о выборах президента. Очень тяжелые выборы в этом году. Наверное, понятно, по каким причинам они тяжелы. Но в первую очередь это, конечно, большая, как бы я даже сказала, громадная личность Дональда Трампа. Я хочу несколько минут уделить именно ему. Объясню почему. Я смотрю Дмитрия Губина, и мне очень нравится человек, который, журналист, который сейчас живет в Германии. Но я посмотрела недавно его эфир, где он с каким-то таким легким пренебрежением, смешанным с какой-то непонятной мне ненавистью и с каким-то таким вот пониманием, что Дональд Трамп это чуть ли не равно Владимир Путин почему-то, высказался об этом человеке. Давайте сегодня действительно узнаем, а что же Дональд Трамп сделал такого для Америки, за что он приобрел как много сторонников, так и много людей, которые его ненавидят. Это такой человек-локомотив, который не сдерживает себя, который не сдерживает и не контролирует иногда свою речь, который... В общем-то, очень целеустремленный, целенаправленный. Этот человек, такая была бы хорошая рол модел ролевая модель для того, кто хочет быть успешным в бизнесе. Мне кажется, что это именно так. Я вам объясню, почему. Дональд Трамп создал громадную империю. Дональд Трамп, несмотря, как говорят, он родился с золотой ложкой, золотой ложкой во рту, да, он родился в небедной семье и получил хорошее образование. Поэтому говорить о нем как о лидере неучей или о лидере каких-то вот, таких вот, как сказал же Губин, глубинного населения, ну, нет, я бы так не сказала. Объясню почему. Если вы придерживаетесь той версии, что за Джо Байдена Голосует прогрессивная молодежь, а за Дональда Трампа это вот какие-то там непонятные реднеки, какие-то живущие в деревянных фермах где-то там в Алабаме. Я вам скажу, ребят, вы очень сильно ошибаетесь. Но когда человек, не живя в этой стране, говорит о том, что... Сторонники Дональда Трампа это какие-то неучие, необразованные люди. Мне хочется взять этого человека, посадить в машину и отвезти, допустим, в наш городок Ньютаун. Такой красивый, американский, богатый городок, где проходили ралли в поддержку Дональда Трампа. И чтобы он посмотрел, ну, вот как вот эти вот глубинное население на самом деле в Америке живет. А когда мне говорят, что за Джо Байдена, за которого в большинстве своем голосуют большие американские города, такие как Детройт, Филадельфия, Нью-Йорк, Чикаго, я могу свозить в Носфилу и показать вот этих прогрессивных. Я могу свозить их туда, вот в Сабабс, Филадельфии конкретно. В Чикаго не поеду, а в Сабабс, Филадельфии вполне могу доехать, это 40 минут. Не далее, как вчера я туда ездила, мне надо было. И я вам хочу показать, что вот те, которые поддерживают Байдена, они совершенно не глубинные, у них прекрасная жизнь, они настолько прогрессивны, что прогрессивнее некуда. Но это к тому, кто кого поддерживает. На самом деле, действительно, общество общество, общество Америки действительно очень сильно разделено сейчас. На людей, поддерживающих или не поддерживающих Дональда Трампа. Но я вам хочу сказать, что мне Дональд Трамп намного ближе и люди, которые за него голосуют, мне намного ближе. Хотя у меня большое количество знакомых, которые с ним... Ней вероятной ненавистью, более того, с ненавистью не свойственной их натуре, потому что я этих людей знаю, голосовали за Джо Байдена. У меня одна из самых близких американских подруг, недалеко как три месяца назад, переехала во Флориду. И когда она пустит на Фейсбук что-либо про Дональда Трампа, это униждительно оскорбительные какие-то посты, которые даже к сатире, не к политической, точнее сатире, не к какой-либо другой не имеют никакого отношения. Это такое унижение личности человека. Так что же такого сделал Дональд Трамп, что он так разделил американское общество на тех, кто готов голосовать за него, и кто его яро ненавидит и может быть не очень сильно любит Байдена, но Готов голосовать за кого угодно, лишь бы Дональда Трампа Дональд Трамп не стал президентом Америки. Я вам хочу сказать, что образ Дональда Трампа такого вот глупца, такого вот ну, «Человека без тормозов» очень давно формируется различными американскими СМИ. Не далее, как, по-моему, вчера, когда Дональд Трамп выступал с речью во время такого очень важного процесса выборов в США, многие каналы прервали его трансляцию. Не то что многие, там их, по-моему, штук шесть основных. Ну вот как вы себе это можете представить? И с такими, мы вынуждены прервать эту трансляцию, потому что то, что говорит этот человек, это неправда. Этот человек, этот какой-то парень зашел, тут, решил что-то порассказывать. Поэтому, конечно, и какая-то его племянница выступала и рассказывала, какой он агрессор-тиран. И каких, нашли какую-то запись его личных разговоров, где он говорил, что... Я могу трогать женщин, ну, конкретно, по-моему, там к моделям относилась, за любые места, потому что я богатый, а женщины любят деньги. И тут такие негодования, ах, какой такой секой нехороший. Ну, блин, ну ладно. Ну, ребят, я не буду вам давать экономический анализ его политики, я вам просто расскажу о нескольких таких вещах основных, которые для меня кажутся очень важными. В первую очередь, этот президент не развязал ни одной войны. Более того, очень большой контингент американских войск он вывел из других стран. Мне кажется, уже заодно за это его можно было бы переизбрать на второй срок. Второе. Дональд Трамп опустил уровень безработицы в 2019 году до пандемии на рекордно низкий уровень. Такого низкого уровня безработицы в Америке не знала в течение 50 лет. Более того, Дональд Трамп заключил э, торговую сделку с Китаем, выгодную для США. Теперь продукты США должны были покупать в Китае. Я не знаю, насколько она будет осуществлена, если Трампа уже не будет в Белом доме, но он это сделал. Четвертое. Он перенес достаточно производства обратно в Америку, на территорию США. Это то все, о чем он заявлял в самом начале, когда он начал избираться на пост президента там, в 2015 или 2016 году. В 2016 избрали, наверное, в 2015 объявил. Но дело в том, что все свои предвыборные обещания, как бизнесмен и хозяйственник, он все перед американскими гражданами выполнил. Я вам скажу на бытовом уровне, что бы ни происходило вокруг, инфляция в Америке держится на низком уровне во время достаточно тяжелой ситуации экономической для всего мира. Поэтому я не знаю, когда с пренебрежением говорят о президенте Дональде Трампе, мне это очень удивительно, я могу честно сказать. Потому что я не знаю ни одного другого американского президента, который бы столько сделал для экономики своей страны. Он фактически очень сильный хозяйственник, как говорят у нас, поднял производство. Вот он действительно поднял экономику этой страны. Ну и немножечко так, поскольку мы иммигранты, а для нас эта тема близка, да, иммиграционная политика Дональда Трампа, она достаточно резкая и достаточно... Суровая для иммигрантов. Вы знаете, когда пандемия началась, он сразу сказал: нам не надо никаких иностранных студентов, пусть выезжают, вообще никого к нам не пускать, мы вот будем как бы э, сохранять рабочие места наш, для нашего населения. И вы знаете, ну, если рассматривать этот вопрос с позиции. По отношению к людям, которые хотят эмигрировать, ну конечно это плохо. Но если рассматривать этот вопрос с позиции коренного американца, то тогда это хорошо. И всего перечислено я могу сказать, что Дональд Трамп действительно сильный, сильный президент, который очень много хорошего сделал для этой страны. И как минимум недооценивать его действия по отношению, опять же повторю, к своей стране, ни к другим, ни к Евросоюзу, ни к Германии, ни к кому бы то ни было еще, ни к Белоруссии и так далее, для своей страны этот человек сделал очень много, действительно очень много. Ну и последнее, что я с вами хочу обсудить. Все-таки останется Дональд Трамп президентом Соединенных Штатов или им станет Джо Байден от Демократической партии? Так вот, я вам хочу сказать, ребята, что все решится в суде. Скорее всего, к Новому году, потому что э, уже и так много исков в разные штаты направлено и в Мичиган, и в Аризону, и в Пенсильванию наш благословенный, и э, в Джорджию, но... Недавно Дональд Трамп назначил на место федерального главного э, судьи Верховного Американского Суда э, республиканку. И сейчас у него там преимущество. Значит, выводы делать вам самим. Друзья, ну а как вы относитесь к Дональду Трампу? Напишите, пожалуйста, мнение об этом человеке под этим видео. И пока-пока!